Всем здорово! С вами Гидр 94 и сегодня у нас реакция на новый пуп от iMiles. Youssealo, News, RWTP. Что-то уже давно не было RVTP у нас. Видимо, все пуперы сейчас либо учатся, либо работают, либо еще где. И тут, наконец, выпустил ролик iMiles. Давайте смотреть. Алиса, кто тебе дал Юзя? Алиса, ответь. Я отвечаю. Кто он такой? Ты? Ты ведь уходишь от ответа, да? Мне надо знать. Не скажу. Прекрати <свист> <ты не, Алиса. свист> Я а что спорить с Алисой know. получается. И Окей. Алиса, расскажи мне анекдот. Новый тариф, пиздец. Короче, иди нахуй. Все, я ушел. Зашибленный анекдот. Я ушел. А, пелу? Я пришел. <смех> Бутылка? Ему пофиг, видимо, да? А! Будупчик! Скажи мне, Алиса, это измена то, что я с тобой разговариваю? Я не знаю! <смех> это измена, я повторяю! Я не знаю! <смех> я не знаю! <смех> то есть ты хочешь сейчас отпугаться? Конечно, хочу! Если бы тебя заставили, ты бы подвинулась? Конечно! Подвинь! Я не остановил! Sure да, блин! Yeah. Yeah. Я все жду, yeah. когда yeah. С, сэр Пелло закричит. Yeah. Yeah. Свой фирменный. А сейчас мы начнем Новости, новостей. Новости, новости. <laughs> Челлендж мем. It's me! Пелло, welcome to my news! Ой, извините, пожалуйста, но это мой мой гасим. No, it's my news. Давай, не пиздни. Это сейчас батл между сэр Пелло и Юзи, так что получается? Тут больше юзик вещит, чем пелу. Да! Да! Ну не Что не убивай бы? Чизис Крайс, это Чейсон Борн. И Джейсон Борн! А, теперь. <laughs> Муспуп даже по сэрпелу сделал. Как всегда, клевая мускупа Аймайлз получается. А ч ⁇ вы прервал? Подписывайся. Чем вы в конце? Что это было сейчас в конце. Вот. Ну, как всегда, коротко. Получилось у Аймайлза, Но мне понравился у него муспупы. Два эти, как всегда, клевые. То, что я даже на зарубежного ютубера сделал мус это вот необычно. Конечно, то, что это про Юзю и Серпелу, это, ну, не особо интересно. Как, например, там про какой-то там мультфильм, сериал, фильм. Вот, про блогеров как-то очень слабо получается, пупы. Ладно, если понравилось моя реакция, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на канал, как хочешь что-нибудь видео на видео Спасибо ВКонтакте, подписывайтесь на email, если понравился этот пуп. И до следующего видео.